Ну, будем так говорить, Украина ну, приви, ну, сделала так, что привила многим людям э, нацистскую тематику, то есть сделала так, что таких как я много, то есть заставляют людей делать наколки. Люди против этого, они сами их грабят и убивают, то есть и подкидывают наркотики, оружие, то есть людей садят, потом выпускают на, на войну, отправляют, все. все покажу. Гитлера заставили делать. Орла. Вот это. Да. Только забрал пакеты. Зашел узнать за паспорт. И меня остановили за пустую руку. Ну и так получается не попал.